Да вообще люди ходят Нет. там по гостов много. Все. Там Все. крестики да, старые. крестики, но да, вот тут есть вот таблички на оллу. На углу, там, да, да вот в том доме. Этот вот, просто с нами в одном подвале лежал. Но ну, видно кирпичами вот так. там двое или не знаю. Двое знали, и они... Куда? А, они куда